Уже несколько недель в нашем городе творится бардак и беспредел. Власти Петербурга делают все, чтобы независимому кандидату зарегистрироваться на муниципальных выборах было невозможно. Они используют самые абсурдные методы на каждом шагу. Сначала чиновники нигде не публикуют адрес избирательной комиссии, чтобы кандидат не знал, куда ему нести документы. Если кандидат все-таки узнал, куда идти, ему там не открывают дверь. Если сильно стучится, говорят, что обед. Если стучится очень долго, говорят, что рабочий день закончился. Если он приходит и на следующий день, выставляет очередь из подставных кандидатов в темных очках, чтобы независимый кандидат всегда был в очереди последним и не успел подать документы до конца рабочего дня. А самых настойчивых забирает полиция и оставляет в отделении на двое суток. Эту схему борьбы с петербуржцами используют по всему городу, в самых разных округах. Собственно, действуют согласно указаниям Беглова. Готовьте свои резервы, готовьте своих людей и продвигается. Фейковых кандидатов поставляет к комиссиям специальное агентство. Мы решили узнать, как устроена эта система изнутри, и я устроился туда на работу. В назначенном месте мы встретились с моим работодателем, и я записал разговор на диктофон. Значит, вам нужно будет просто сейчас встать в очередь, там будет вот за ручках мы зайдем, да? Угу. Справа будет, значит, такой, как подвальчик, да, там угу. вот, там флаг России нарисован, угу. значит, там будут очередь уже тоже из ребят. Вы в нее встаете, э, говорите, что то есть, ну, я, я, я последний, да? но за мной еще занимало трое человек. То есть если вдруг кто-то подходит, да, да, за мной занимало еще трое человек. Значит, здесь идет правовой будет проводиться выбор, да? выбор да? Да, да. то есть ну, мы просто создаем вид, что вот очередь есть, то есть, когда идет, то есть как, потом, а, и, да, я вас в этом мало чего понимаю, а? а? вам и не надо понимать, а, там, когда вы в кабинет зайдете, да, там, может вас пару вопросов, просто какие-то, вообще, без разницы, я не могу что вы любите, там, по полной, имеете ситуации в стране, там, еще что-то такое-то, ну, там. <груто -поминет> да? А вы... Есть, но... <груто -поминет> да? Весь день я просидел в комиссии округа Чкаловская. Работа скучная. Просто сидишь в очереди и ничего не делаешь. Члены комиссии специально принимают фейковых кандидатов как можно дольше. Где-то время доходит до полутора часов. В итоге все прошло, как задумано единоросами. Настоящие кандидаты приходили, ждали своей очереди до самого закрытия комиссии и уходили так и не подав документы. За целый день безделья в конце дня получаешь тысячу рублей. Это джентльмены о деньгах не говорят. Так было в первый день, второй был интереснее. Вы глава администрации? Да. О, отлично, расскажите, О. а пойдемте с нами сходим? А вы кто такой? А, я, меня зовут Ольга. Вы представьтесь. Меня зовут так. Гусева Ольга Андреевна. Так. Я гражданин, э, живу в Санкт-Петербурге. Очень приятно. Да, и очень так. переживаю за наше замечательное муниципальное образование. Скажите, пожалуйста, А пойдем... где вы живете? На нашей территории? Да, на вашей территории. Пойдемте сходим так. в ИКМО которая сейчас, и вы мне расскажете, ну, почему там в очередь сидят люди, которым платят по тысяче рублей за то, чтобы они икмо. сидели и занимали время. Значит, местная администрация к ИКМО отношения никак. Вы имеет. прекрасно имеете ко всему этому отношение, потому что это курируется это прямо через занимается вас. занимается только работа. То есть вы хотите сказать, что вам наплевать, а что у вас и ИКМО нет, принимает документы у фейковых кандидатов и не пускает независимых? Конечно, людям платят по тысяче рублей. Такого, Пойдемте, платит? посмотрим. Еще раз объясняю, девушка. Занимается муниципальный совет Вы, вы можете все это что угодно говорить, но да? мы все прекрасно знаем, что и муниципальный совет, и КМО, и администрация муниципалитета повязаны рука об руку. Вот молодой человек сегодня специально приехал для того, чтобы посидеть в очереди. И что? Вы? Да? да? да. И что? Давайте, пожалуйста, я уточним. Я за деньги. Вы понимаете, что это нарушение? Какие так, так деньги? Делается. Вот сидит один человек, и что? А, да, я прошу прощения, вы деньги платили? Какие Вам деньги, деньги? кто-то платит? Я, я подаю, я я ну, подаю документы. Какие Давайте, пожалуйста, уточним у избирательной комиссии, сколько сегодня получили они, пусть они нам покажут те документы, которые они сегодня получили. Не надо меня вежливо просить. Я прекрасно знаю, что у вас тут происходит. Я, я прошу прощения. Я, я буду узнавать там, а где я хочу. Да, а да. покажите, пожалуйста, где вы живете? Расскажите, молодой человек. Сколько не вам даже, заплатили не, сегодня? Не, не надо пытать. Уже. А что пытать? Если вам вы кто -то сейчас -то сказал, слушайте, то это Вы сейчас фактически. никто правило. ничего не сказал. Uh, уважаемые кандидаты, депутаты и также работники прессы. Сейчас осуществляется прием документов от тех желающих, которые хотят стать кандидатами в депутаты. Мы всех примем. Давайте поговорим с тем, кто, собственно, кому, собственно, и обещали заплатить тысячу рублей. На самом деле фейковые очереди в моем случае набирались через группы университетов, предлагали подработку посидеть в администрации условно Петроградского района без конкретики за тысячу рублей. Я сюда пришел, поскольку я сам являюсь кандидатом от объединенных демократов правда в другом муниципальном округе, посмотреть, как это все проходит. На самом деле, очень много людей, наверное, соглашаются, люди не понимают, что здесь делают, их заставляют регистр эффективно регистрироваться, как э, депутатов. Алло. Алло, да да А сп... вы где сейчас? В ЭКМО. Ага, я понял. Там телевидение? Ну, типа того. Штаб Навального. Ага. Вы ничего там лишнего не болтнули, надеюсь? Ну, все, как договаривались. Ага. Ну, то есть, ну, ничего не было, Ну, то есть, того, да. да то, за, за нами еще двое там стоят, условно, мужчина и женщина. Все, типа, не, слушайте. я понял. А там что-то у вас в телевидении какое-то интервью брало. Это, я не понимаю, это что здесь такое? за концерт такой? Сейчас а? я подъеду, короче. Это что за концерт такой, а? а мы сейчас узнаем, что он сидит. Пусть молодой человек. Через пять минут все стало очевидно. Знакомьтесь, это Илья. Он же Константин. Он же наш работодатель и одновременно исполняющий роль подставного кандидата. Вы платите человеку тысячу рублей за то, чтобы он сидел в фейковой очереди. Это правда? Во-первых, не надо убирать. Никакой фейковой очереди не было. Я его попросил, чтобы он занял очередь. И все, потому что а всех я, я езжу по делам. Кто все остальные? А я по, не а знаю. вы документы с собой привезли на подачу заявлений? Конечно, естественно. Вы можете показать? Нет, почему? не собираюсь ничего показать. Да потому, ну, если нет. вам нечего скрывать. Снимайте меня, зачем А вы сейчас? от какой партии идете? Я не от партии, я сама отбеженец. А вы сами подготовили эти бумаги? Ну, у меня идет подготовка. Так вы еще не подготовили бумаги, но уже приехали их сдавать? Нет, я не приехал сдавать, я приехал узнать, что для этого нужно, потому что есть много вопросов. А там на стенде все написано? Там на стенде не все написано. Все написано абсолютно. Нет, Все? все написано. Я с вами не собираюсь разговаривать. Судя по всему, участвовать в этом цирке и желающих заработать тысячи рублей было не очень много, поэтому часть людей перекидывали в избирательную комиссию Аптекарского острова, что также находится на Петроградке. В администрацию одновременно и КМО Петроградского района написано «Избирательная комиссия муниципального образования, муниципальный округ, аптекарский остров». Отлично, отправляемся сюда. Очень красиво тут. Вот, пожалуйста. Аптекарский остров. Потом налево. А кто последний в очереди? Ну, это же публичное место меня снимают. Я хожу, узнаю, как тут готовим репортаж. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Документы к вам можно подать? Да. Отлично, хорошо. Конечно, очередь, еще очередь. Безусловно, безусловно. Молодой человек, а вы что скажете, нет? Ничего а Где ваши документы это для подачи? Все в рюкзаке, хорошо. А вы по какому округу идете? У вас муниципальное образование какое? Чкаловская. Ага. А по какому округу идете избираться? 188 188-й. 188-й. Ага. А вас не смущает, что избирательная комиссия Чкаловского находится в другом месте? Я хочу узнать, какие... В другую комиссию. А вы знаете, что каждая комиссия сама назначает формы? Не знала, кстати. Ну, я не удивлена. Здравствуйте. А вы избирательная комиссия, Да. А кто вы? А что вы тогда делали в помещении избирательной комиссии? Вы кандидат? Вы кандидат? А почему у вас с собой нет никаких бумаг, которые вам выдали? Так может вы все-таки тут работаете? Нет? Слушай, вы так от нас убегаете, да? Скажите, как вы подали? Молодой человек. Молодой человек. Подождите, не уходите от меня. Расскажите, как вы документы подали. Почему подавали, если вы идете по МО э, Чкаловской, подавали документы в МО Аптекарский. Молодой человек, ну куда же вы уходите от меня? Давайте я побыстрее пойду к вам. Расскажите, пожалуйста, зачем вы это делали? Вам не стыдно за 1000 рублей сидеть в очереди? Нет? Вас ничего не корежит? Ну, а что, легкие деньги, да? На этом моя работа закончилась. Меня поблагодарили и сказали, что я могу быть свободен. Вечером мне на карту поступила еще одна тысяча рублей. Кстати, заработанные деньги я пожертвовал на нашу компанию. Деньги мне пришли от Светланы Валерьевны. Она как раз и публиковала объявление о наборе людей в фейковые очереди. Мы нашли другие объявления по тому же номеру, но уже с другого аккаунта. Но если вдруг вы не хотите стоять в фейковой очереди, то вам могут предложить заняться VIP-эскорт-услугами в Европе. Конечно, это всего лишь исполнители. Но кто же реально стоит за всем этим? Тут все очень просто. Что называется, следите за руками. Петроградский район, где я сидел в очереди, контролирует главный петербургский единорос Вячеслав Макаров. Он много лет избирался в законодательное собрание именно от этого района. Но то же самое творится и в других районах. Например, вот округ Черная речка. Муниципальный депутат там брат Макарова Василий Макаров. И, о боже, здесь та же самая фейковая очередь из студентов Санкт-Петербургской государственной химикой фармацевтической академии, спортсменов и муниципальных служащих. А главное, что жаловаться на этот беспредел бесполезно. Каждый раз наши кандидаты составляют акты и отправляют в жалобы. Но ничего не меняется. Избирательным комиссиям просто наплевать на указания какого-то избиркома, и тем более на кандидатов и полицию. Они владыки этих выборов. И очень много вопросов к Эле Памфиловой. Как она выстроила работу комиссии так, что сотрудника городсбиркома просто не пускают в избирательную комиссию муниципалитета. А бравый охранник защищает территорию от посторонних. Но больше всего беспредела в выборском районе. Его глава Горнец Валерий, однопартиец Беглова и Макарова. На третьем этаже здания администрации рисуют подписи за Беглова, а на первом находится избирком Самсониевского. Фейковые очереди из качков, график работы по три часа, все как везде. Настоящие, честные, прозрачные и независимые выборы. Элла Александровна Панфилова, Вы бесполезны. Вы ничего не можете сделать. Вы ничего не контролируете. Ваши подчиненные даже не могут создать иллюзию выборов. Я не знаю, почему вы до сих пор возглавляете Центральную избирательную комиссию и чем там занимаетесь, пока в избирательных комиссиях муниципалитетов избивают людей. Знаю одно. Вы очень плохо работаете и должны уйти в отставку. А что Беглов? Беглов обо всем этом молчит. А что Макаров? Макаров все придумал и наблюдает со стороны. Все эти чиновники и единоросы плевать хотели на то, что каждый день в избирательных комиссиях избивают петербуржцев. Выборы дискредитированы, а все процедуры уничтожены. Власти лишают нас возможности мирно участвовать в выборах. Все, кто в этом замешан, должны быть наказаны по 141 статье Уголовного кодекса воспрепятствования осуществлению избирательных прав. Я верю, что рано или поздно мы этого добьемся. И сейчас у нас есть отличный метод борьбы за это будущее. Регистрируйтесь на сайте умного голосования. Выгоним всех этих единороссов из законодательного собрания, затем из Смольного, а потом посадим за решетку, где им самое место.